Вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. Замечательно. А почему я должен какие-то объяснения давать, если я не знаю, кто на меня заявил? По поводу чего? Какая разница? как какая разница? Что, на заседание пустите? А чего вы эти заклеили окна? Свет мешает спать? Женщины? Интимная остановка бывает? Знаешь, не замечал. Знаешь, хорошо себя ведете. Так трубку не берут. А вот что это у вас там? Переадресация настроена? Все, нет масочного режима. Как вы хотите жить? В здоровом теле или в больном? Софтаман из-за раб Ключевое слово раб. У вас такие говорящие глаза, вот можете даже ничего не говорить, и так все и Уже, наверное, это пятки блестят, которые думают, что они работают, они а служат под погонами. Горящие глаза. Сразу видно, человек стоит. Трубку взяли и сбросились уже. Потому что глаза горящие, я так рад, что живой человек появился. Ну чё, 20 звонков сделал, никто трубку не берет. А я знаю, почему вы окна заклеили. Сразу появились какие-то заклейки. У меня три вопроса. Заседание, ознакомиться с материалами дела. Да. А я туда звоню, трубку не берут. Да вообще никак не работает. Правосудие РФ опять закрыто. Судью из процесса вытащить. У меня впервые полицейский говорит, пойдем выйдем на улицу. У вас должна быть повестка, чтобы обратить. Все, да. я да. думаю, консульт ищерпан. В 9 часов утра сегодня заседание. Преступление это... Вот вещь. В следующий раз что, ОМОН вызовут, что ли? Или что, или спецназ? Десант? Наша Здесь... самая главная задача – защита жизни, здоровья. Да, Пойдемте, объясню. Вот там как раз про Виктора, как меня 6 дней назад пытались сдать ушку, ну не просто сдать, а еще прокатить по статье 6.9, это употребление наркоты. До доставим в отдел понятия. С чего? Я что-то нарушал. дай мы закончим. Благодарствую за У нас так работают суды в тихорях. Правосудие РФ. Закрыто. Вот так это называется. Здравствуйте. Что, на заседание пустите? Сколько 9. Нет, не было поездки. А, кому? Это Амельченко. 405 фамилия, фамилия Персоны Булгак. Фамилия персоны. Да есть, конечно. Давайте я пройду. А? Перезвонит. Здравствуйте, держась. А че вы эти заклеили то окна? Свет мешает спать? Нет, там просто у нас охранники. Что? Женщины? Ну охранники. А вот что-то опасаетесь за? Там. Что а, интимная остановка бывает? Нет, не перекиваются. А, я стриптиз показывает... Только недавно начали придеваться. Раньше уже не заклеили. А. Время идет, да? Здравствуйте. Массочка, одевайте, пожалуйста. Так, мы же еще не заходим. Массочка, одеваем, пожалуйста, граждане. Мы же еще не заходим. Обязательно одевайте Массочку. Кто сказал? Вы в здание зашли, правильно же? Зашли. Одевайте Массочку. А кто сказал? Мы еще не прошли же. Ну, видите, это ваши требования? Подостоверение предъявите, будьте под, так любезны. Под, под принуждением под вашу ответственность. Ну, да. Здесь, по Я, Я сказал не пропускать, сегодня заседания у вас нет. Как-то нет. Знаете, звоните, взванивайтесь. Какой Я номер? Нет. 778 семь 778 три три семь семь да а -а -а. раз раньше не видел здесь. А? На ну смысл кто знаешь не замечал знаешь хорошо себя ведете не замечал Так они трубку не берут. Ну, я планирую, 7, 7, 8, 3, 2, 3, правильно? Ну, отошла. У них там такая фишка, короче, у них хрен дозвонишься, бывает отбой идут, бывает трубку берут, молчат, бывает попадая на автостоянку, ремонт автозапчастей. Да. А, что а, а, а, это у вас там? Переадресация настроена? Что там, этот, масочный режим, когда снимут? Не знаю. Комарова. А при чем тут Комарова? Молодцы. Так она, она ничего не вводила. Она же роспись-то не поставила. Ну, не ну как, не знаю, посмотрите. Я ну знаю, вам ну как? А, как, вам скажут и все, что ли? Кто-то скажет. Да? Так давайте я скажу. В чем проблема? Или вы сами скажите. И все. Практика? Какая практика? Давайте вот, вот на сколько тут? Пять, шесть, семь человек. Давайте все вместе скажем. Да. Все, нет масочного режима. А вы вот этим антисептиком пользуетесь? Да? Нет, я, я, я травиться... Подожди, я травиться не хочу. Да я уже смотрел, там Адыбах есть. Это токсин вызывает мутацию. Почитайте в интернете. Ирак тоже вызывает. Слышно, мужики, пузыри, самые дешевые. Купите. Конечно. И... Не знаю. Так... Но, Но, а та... та... Но там токсин есть. Адыбах? Да, -то а, не везде. Мы по всему, а вот, мы... Не-не-не, и... ну не, не. это понятно. Вот рамка у вас стоит, тоже облучается. Вопрос в том, к чему... Как вы хотите жить? В здоровом теле или в больном? Я вот хочу в здоровом теле жить. И травиться токсинами не хочу. Здесь даже состава нет. Почему? Где-то... Уже нельзя использовать, нарушения. Можно? Я же смотрел в прошлый раз на видео. Может, поменяли уже антисептик? А если состав не пишет, тогда тем более нельзя пользоваться. Софтаман из-за раб. Ключевое слово ⁇ раб. раб. Ну они, наверное, как это? Как фамилию Булгаков? услышали, персоны? Все? Исчезли? У вас такие говорящие глаза, вот можете даже ничего не говорить. И так все понятно телефон, Может, телефон свой там, да? да ты Все. чего? Они уже эвакуировались. Уже, наверное, это пятки блестят. Да, ну как он да он фу, это волшебство. А кто сказал, секретарь или судья? Секретарь? Нас так давайте я тоже скажу. пускай мне это, да, в глаза скажет. Никого не пропускает. А почему? А почему? За, у меня, у меня... Не знаю, так сказать. заседание же. Как мне защищаться? Заседаний никаких нет. Никого... Как-то нет. Никого не пропускает. Что-то мне сказали. Не я же говорю, глаза горят вообще. Да, Герасимов что-то все время высказывает, высказывает. Шутить нельзя. Здравствуйте. Ну, как зовут? Андрей? Александр. Александр. А можно пригласить дежурного участкового? Участкового? Да. Полиции. Ну да, у вас тут вот этот дежурный участковый есть. В прошлый раз он приходил. Да нет, приезжают, к обеду. Сегодня его нет? Дружи к обеду они приезжают. Приводят приезжают сами. А этого администратора суда можно пригласить? Кто Она у вас отвечает? На больничном. А? На, на, на, ну, на... Ее что то замечает. А? Что значит, прячутся? Как-то суд без администратора суда. <музыка> так что, пригласите кого-нибудь, пускай бумагу выдадут, что в заседание нет, все. Пускай секретарь свойств это вживую скажет хотя бы. <музыка> Сами акции оставляют. 339, да? 359, 778, 359. Это кто? Ну, по их часто. Видео не смотрели на канале Саргуднадзор? Ваши видео все смотрят. Да? Благодарствую. А, правда, нет у меня ВКонтакте, так бывает скидывается. А нет, не YouTube. на Ютубе. На Ютубе нет. Нет, так просто скидывают ссылки? Наверное, пойду. видели, да, как ведут себя некоторые. Ваши сослуживцы, которые думают, что они работают, они а служат под погонами. Да не надо ничего. Горячие глаза. Сразу видно, человек стоит. Горячий, что он сказал, вижу, сразу вижу. Он правильно делает свою сторону. Молодец. А он время покажет ну для себя чисто не, не это для своих глаз правосудие рф закрыто вот так это называется Трубку взяли и сбросили тут же. Надоело им слушать гудки. Это вот награды из Чечни, что да, ли, да? да? Вы на Кавказе. А вы как судебные приставы, чего служили, что ли, на, на Кавказе? А до этого, а. а почему не на форме, на одежде судебных приставов присутствуют? Даже не по форме. Это ж ну, пожаловаться ну, можно. Нет, надо, надо. Никто не будет, потому что глаза горящие. Я так рад, что живой человек появился среди этого. Ну что, 20 звонков сделал, никто трубку не берет. А я знаю, почему вы окна заклеили. А ну, это случилось после того, как я Кельжанова там заснял на видео, конечно, как он сидел без маски на, на рабочем месте. Ну, помню, это уже не давний, а Ой, не Герасимов это... этот, Кельжанов. Я, я понял, я отправился на меня, Да? Да. А уже не векли, ну, цвета, наверное. Слушайте, это. я сюда уже три года хожу. Как только То Кельжанов попался без маски на рабочем месте, сразу появились какие-то ага, заклейки. Что я тебе сказал? Есть, да? ожидается? Так что, никто трубки не берет. я уже все телефоны обзвонил. Пригласите кого-нибудь, секретаря или еще кого-нибудь. Ну да. Или мне дайте пройти, я там поговорю. Пускай выпишут бумагу, что нету ничего. Ну, ты, ты... Вон, вон Герасимов сидит. Я ты ты... Камера, там не лазил. Андрюха! А, а, а он же инструкцию раз проводит. Андрюха, Если Герасимов не вон я там Ты никуда направляешь свою... Понимайся. Это... Не отвлекай хорошего человека. Что вы паритесь, контактами. Чем можем, тем поможем, Мы всем помогаем. Я знаю, что делать. Сейчас ждем. Ну что, Александр, выйдет кто-нибудь? Вот же к людям, выходит секретарь. Ну так это канцелярия. Ну так а мне и в канцелярию надо. У меня три вопроса. Заседание. Ознакомиться с материалами дела. В канцелярия вам Да. Канцелярия вам умер, задавал. Давайте. 78336. Кто гражданин? Ты что ли? Надо работать. А где ты гражданинов? Где ты гражданинов увидел? Любой, кто звонит, трубку выберу. Здравствуйте. Это какой судебный участок? Шестой. Шестой, Девушка, у меня заседание, я хочу пройти. Будьте добры, спуститесь. Я канцелярия. А, вы канцелярия? Тогда мне нужно ознакомиться с материалами дела. Я писал за это заявления еще пять дней назад. Вы на какой участок писали? На 10? На 10 участок, и а звоните. М -м так, а 10 какой номер? Нет, а где дело в том, что там его это, мирового судьи Мельченко Татьяна Романовна. То есть дело-то у вас на самом деле. Ну, секретарь-то десятого участка. Ну, номер тогда скажите. Семьсот семьдесят восемь сколько? Так, семьдесят семь, восемьдесят три, тридцать восемь. Триста тридцать восемь. А я туда звоню, трубка не берут. К вам можно да. пройти? А я, у меня нету дела. Даже если вы ко мне подойдете, то у меня нету дела, я из не смогу. А ну там, да? Добро, да, туда позвоню. Благодарствую. А чуть Кильжанова не видно. Он жив-здоров? Все в порядке у него. Маску носит на рабочем месте. Не, ну пригласите кого-нибудь, ничего не трубки себе не берут. А? Да вообще никак не работает. Правосудие РФ опять закрыто. А вот если у вас такая жизненная ситуация возникла, вы, вы как будете тут? Так же прыгать? В чем махает? Что Че так трудно пригласить секретаря? Я же не требую там этого судью из процесса вытащить. Кость, позвонит со своего телефона. 778-338. У вас же тоже наверняка бывают какие-то проблемы с системой. Так, ну что, никто трубки не берет. Пригласите кого-нибудь. Что сейчас, я время теряю. Там заседание сейчас это пройдет. Пол уже прошло. Работника сюда какого-нибудь пригласите. Так а что ждем-то? Кто выйдет? Да, слушаю вас. Кто-то выйдет? Я сейчас сказал. Кто сказал? <голос> Здравствуйте. обычно это будет, пожалуйста. Я к вам не обращался. Я к вам обращаюсь. Ну, так как вы ко мне обращаетесь, в соответствии с частью 5-й, я вам представляю прапочку и полицию не вижу, потому на поставаю уровне по моему mm -hmm. определению. Будьте добры, удостоверение придите, пожалуйста. Удостоверение определяется при обращении. Когда mm -hmm. я обращаюсь к гражданинам. Номер 002253. Да, а, а ваш вас же значок mm -hmm. дел. Когда сотрудник полиции обращается к гражданину, тогда по требованию... 23, 23. По требованию гражданина, правильно? По а, требованию гражданина, когда я к вам обращаю. Если не я к вам обращаю, то обязаны. Я По федеральным в по полиции, там четко это а, У меня к вам это, есть обращение, у а, меня не пускают на заседание. тогда были примите меры. А, почему вас Ничего не пояснил. Что-то говорят, ну, лица. Гов Говорят судебные приставы на словах. Я попросил пригласить либо секретаря, либо меня пустить туда. Плюс я еще пять дней назад написал заявление, это об ознакомлении с материалами дела. Я хочу знакомиться с материалами дела. Меня не пропускают. Мне говорят, звоните, я звонков 30, наверное, сделал, никто трубку не видит. А А? Вот Герасимов и пропускал. Фрескоп. Фрескоп. Будьте добры, обеспечите доступ к правосудиям. Фамилия, имя, отчество, фамилия, персоны Антон Николаевич Бургат. Антон? Анатолий Николаевич Булгой. Анатолий Что, у меня тут А при чем тут Что? А при чем тут Мне персон... в рапорте вас нужно указать. Когда... Да не меня, а персону. Вас нужно указать. Ну, если меня, тогда пишите. Живой мужчина, хозяин меня. Он. Ага, хорошо. Ага. А вы ко мне, кстати, обратились. <плышленный> Будьте добры, быстрее не покажите. Так вот, а, пробую, да крайне да видно, вот, вот, Александр Владимирович, полицейский, до 24-го года, 0.30, 0.93. А масочку можно приспустить? Я хочу сверить лицо с фотографией, с удостоверением. А а ну я, я вам покажу. У меня впервые полицейский говорит, пойдем выйдем на улицу. Пойдемте а, Ну, так, а при чем тут улица? Вы же здесь? <свистит> ну, а что вы уставили нам броните? Я хочу слечить, убедиться, что это вы. Запомнили лицо на фотографии? Вот сейчас. Мне надо увидеть сейчас лицо, и, это, и нахожение, это, нахожение. ваше лицо, и лицо, что это. Выдем вот, вы на улице, масочный режим действует. А на улице <свистит> не действует здесь? Не действует? <свистит> В общем, вы отказываетесь здесь. Ну, Они, вы отказываете? Здесь на месте вы да. отказываетесь? Все. А чё, куда полицейский делся? Как вас зовут? Ярослав? А кто вас вызвал? Это не он. Вас кто вызвал? А это, поступило, поступило сообщение? А Шумара, не пропускают без маски? А кто вызвал? Не знаю сейчас, вы. Нет, не... кто вызвал. Нет, у нас направили <смех> без понятия. Рас. Вам, вам распечатку дали куст? Нет, не дали. Ярослав, ну что там? Что <смех> я вам скажу? <смех> Старший сменой судебных приставов пояснил <смех> мне, что? Фамилия. А? Фамилию? Ась? Серпачев. <смех> Он мне пояснил что? У вас назначено ознакомление на 2 часа дня на 15 число. А почему связи... они мне этого не говорит? Э, в связи с этим они вас пропустить не могут. Либо у вас должна быть повестка сейчас, вот, если допустим, вам сейчас нужно пройти, у вас должна быть повестка, чтобы пройти. Либо у вас должно быть назначенное время на определенное. Так что все. Я думаю, конфликт исчерпан. Нет. На почему? сайте суда есть официальная информация. 2 часа, ой, в 9 часов утра сегодня заседание. Повестку мне не присылали. Я вам стар... говорю, Смотрите, старший смены мне пояснил данную информацию. Почему мне? он мне это не пояснил? У меня нет... У меня... Ну, я... Вы меня слушаете? Где я слышу. Слушаю. У меня нет оснований ему не доверять. Он должностное лицо. Рапортом по данному факту я доложу дежурной части о том, что я приехал, что э, вас не пускали. Я объясню, почему не пускали. То есть, что он мне объяснил, я не видел. А, я вас прошу задержаться. Мы сейчас составим это сообщение. Совершено преступление. А каком совершенном преступлении? Меня оказывается пускать на заседание. А это... в, чем, в, в чем право? В чем преступление? Я считаю, что мои права и свободные нарушены в том, что мне запретили, это, ограничили мой доступ в правосудию и право на защиту. А какая? какое с тем, что преступление Это совершено? А? преступление Это какое совершено? Нет, ну я напишу, а вы разбираете есть, подождите. состав нету. Нет, подождите, нарушение преступления и нарушение прав. Это немножко разные вещи. Преступление are... right? ⁇ это жесткая вещь. Я считаю, что ограничили мою свободу передвижения. Есть такая статья в Главном Кодексе Есть... Есть похищение людей. Это тоже... Ваше удержание, Ваш... Держание да. вас... я хочу пройти в этот канцелярию, дать документы. Вас не пускают в помещение. Вот и есть удержание. Свобода передвижения. человека ограничивает вообще передвижение. Вы вот. ограничили да. ограничили передвижение. Вот. Согласно Конституции, имею право передвигаться, где я хочу ну, и как, как. напишите заявление. Вот. Вот. Я, вот про это и вопрос. Хорошо, напишите. Давайте. Где у вас этот, протокол при приема устного обращения? С собой? У нас нет протоколов на слово. А почему? Вы пишете заявление в свободной форме, и мы его регистрируем в дежурной части отдела полиции. Я хочу, чтобы вы написали. А? Я хочу, чтобы вы написали. Заявление? Да. С моих слов. Примите устное обращение согласно закону 59 ФЗС статья 4. Я пока буду а Давай. Да. А? Давай, я пока Кто их вызвал -то. А? Мы-то их не вызывали, да? Ну что, в следующий раз что, ОМОН вызовут, что ли, или что? Или спецназ? Десант? С Афганой, или что? Хорошо, без Или белый халат, и вы будете вызывать в следующий раз. с собаками. Эти ладов, все по совести, по сердец, молодцы, молодцы. Антон Николаевич, здравствуйте. Секретарь 10 судебного участка. Звоню вам по поручению мирового Судьи номер шесть Амельченко, Светлана Романовны понедельник, 15 февраля, подходите в 14.00 в 105 комитет да, зде... ко А я с здесь у вас дела. я... Я сейчас хочу делаю 15 февраля. А подскажите, заседание-то было, 00. нет? Заседание Судебного сегодня. В 9 утра. заседания сегодня не будет, так как Почему? дело назначено и рассматривается в упрощенном порядке, без вызова сторон. Так у меня же было это волезявление, я возражаю. Почему <звы> не перевели его в общий режим? Это уже вопросы не ко мне, поэтому судебного заседания сегодня не будет. Дело рассматривается в упрощенном порядке без вызова сторон. Так. 15 февраля в 14.00 ждем вас в 105 кабинете. А я, а я сейчас а хочу ознакомиться материалами дела. А я сейчас я хочу все знакомиться. Сказала, До свидания. Вы отказываетесь? <клышко> ну вот, отказывается, ознакомиться с материалами дела. Ну что, мы пишем заявление? Конечно. А что это у вас? Чистый бланк, что ли? Чистый лист, свободной формы. А где протокол приема устного обращения? Не знаете такой протокол? Ну, нет, у нас таких. Не Никогда Я не, не ну, ну, ну, это, следующий раз это... Мы, при... Мы принимаем обращение к заявлению свободно, что в, форме. в форме. Есть такой протокол приема. Я понимаю себе. Вы... вы сказали в устной форме, примите мне заявление. Да. Я принимаю заявление. Вот. Вы говорите в устной форме. Нет, такой у вас бланк не соответствует. Что не соответствует? Законодательство. Нет у нас таких молодой. Ну хорошо, пишите такое. Сообщение о совершенном. В устной форме. Да. Говорите. Я говорю. Говорите. Вы меня перебили? Я, Я все молчу. Добро. Сообщение о совершенном преступлении. В порядке э, статьи 141 УПК РФ. В порядке? 141, вот такая РФ. Угу. Ну а дальше можно вот отсюда переписи. Я пришел в девять 2021 по адресу. Здравствуйте, сейчас. Здравствуйте. Подожди, подожди, подожди. О, Виктор так, же, вот, да? Да. Вот сейчас Виктор вот, вот, Виктор возил применять. меня в психикушку? пытался сдать. Виктор. А? Вот, подожди. Знакомьтесь. Виктор а? Владимирович. За что? За что? За <связь> что? сейчас что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? За что? Как вы же принимаю? Участкового приехал. Какой участковый? Вот. А при чем тут участково? Вы меня принимаете, вы пишите. Участковываете Я ему не доверяю. Вы что? Вы слышали, что он сделал? Что он сделал? <с> он психушку хотел меня сдать. Психушку? Конечно. Смотрите видео. Давай. Я ему отвод заявляю. Знаете, такой понятный? Вот вы меня и принимаете, в сообщение в совершенно приступили. Что там по адресу города Бугульма Карина? Вот, пишите. Телефон? Безумная а, часть, смотрите. Нам не доверяют. Не Нет. Сейчас а, Ну, вообще-то ему его передашь, он зарегистрирует. Я вот чисто для вас покажу, если вы не в курсе. Я знаю, вы ППСники, вы постоянно заняты. Наша Здесь... самая главная задача защита жизни, и здоровья. Вот, я и прошу. Вот смотрите, есть такой канал Сургутнадзор 2. Видео последнее называется УПГ в погонах и без. Или в ПНД в четвертый раз. Вот там как раз про Виктора, как меня 6 дней назад пытались сдать пусхушку, но не просто сдать. А еще прокатить по статье 6.9, это употребление наркоты. Я не могу ничего Вот послушайте, сказать. послушайте. Хочешь разборчивый? На требование пригласить. На пригласить ответственное да, лицо, лицо. Ага, запятая администратора суда. Да. Так, а мы к Саракопии можем как-то сделать акт и приложить сообщение? Можешь вот так же, как я, Что вот это, что я, вот, двойточа, Антон, двойточа Николаевич, двойточа Благоэкс. Ну-ка, с маленькой губкой. Хорошо. Я с ним общаться не хочу? Нет доверия. Как можно общаться с тем, кто тебя психушку видит, и при этом говоришь, что он тебе не психушку сдает? Не, хорошо, я сам хотел вызов, они нам на руку сыграли. Да, да, был вызов, все, зафиксировано все. Герасимова, поблагодарить за это. Так, вам нужно писать вот до этой скобки. А, все, да? Все, а, а дальше с моих слов. В действиях Сергачева и Герасимова присутствуют признаки преступления, Совершенных, совершенных преступлений, предусмотренных статьями. 140, удержание не помните статью УК 127. 60? И другие. Я хочу, чтобы в отношении данных лиц была проведена уголовно-персональная проверка в порядке статей 144-145 УК РФ. В восстановленные законом сроки уведомление я и результат решения ...предоставить все нормально а он не ожидается белый палаты там мало ли Глаза знакомые мы с вами раньше не видели налоговые наверное, да? Нет. налоговые налоговые налоговые Глаза налоговые налоговые налоговые налоговые налоговые налоговые налоговые налоговые налоговые А мы трудимся. Видео вы смотрите? Да? Я вам скажу, что мне в принципе видео вообще не люблю, видео смотреть. Так, и в письменном виде на адрес. <клес> Есть данные человек, кто вызывает писать заявление? Булгаков Антон Николаевич. Булгаков Антон Николаевич. С вами год рождения говорит. Что он вместе будет Да не знаю. Булгаков Атон Николаевич, нам бы просто, чтобы ты ответственный просто записал для себя данные. Скажите дата рождения, пожалуйста. Дата рождения персоны? Выходи, чтобы я в общественном месте при всех сказал, персональные данные разгласил. Они знают индивидуально. Сусть Слышите Ну, это персональные данные, они в курсе. Ну, все это, достаточно, да? Так, что, по адресу, вот адрес 628-405. Ну, дальше по тексту. Наше первое видео налоговое. Там, там еще Гусев был, да? Кто еще? Бабушкин. Помните, бабушкин приезжал? видео не смотрели, как мы их, этот клан бабушкина разоблачили. Четверо родственников работало в полиции. Я говорю, даже просто на Ютубе Отец, смотрите, бабушкин, его жена и двое его родных детей. То есть его жена и двое родных детей подчинялись напрямую ему. Это, это разве не коррупция? Не знаю, я, я знаю, что у нас был заместитель бабушки, в началь, И все, а другие бабушки Я работаю с вами подразделение. Ну вот под я эту руку... волну я и Роков ушел. На улице. Так, записали, да, адрес? Так, восстановлены законом сроки. Опять? Ну, это мы про ответ же пишем. А? Там проверка, а это ответ предоставил. Були да. ли? Року? Говорят, что он якобы на повышение пошел. Я туда звонил, мне сказали, там это, зам э, начальника по общественной связи. Общественной связи. И мне секретарь что поведал, что у меня ни стола, ни стула, ни в чужом и Компьютер и телефон не знал. По да? да? Все? Да. Да. да? Дальше пишу. Предупрежден по 306-й А дача заведомо ведомо Сам пишет. А? Нет, ты пиши, предупрежден по 306 ука. Роспись, подпись там, как нравится. С да, расшифровкой все. Больше ничего не требуется. Подождите, а давайте это, сейчас копию приобщим. Постараемся. А можно копию снять? Александр, да, я О! Ну Здравствуйте. Не здоровы? Давайте Антон, ну, у вас я, же все написано? У вас же раньше Прекрасно. Антон, мне нужно вас обратить по данному заявлению. Там все сообщено. Я в курсе то, что сообщено, но мне нужно... Я вам это. пояснил, у меня нет к вам доверия. Вызывайте я... ответственного, другое лицо. Я вам еще раз повторяю. Я вам сейчас письменный отвод напишу, и вот его и вас доставим в отдел политики. С чего? Я что-то нарушал? На вас поступило также заявление. Какое? От кого? О чем? А. подожди, дай мы закончим. Пожалуйста. Это бумага, это, этот, вот, вот этот акт вы прикладываете к заявлению, правильно? Да, да, приложено. Все? Ну и так, так подожди. Дай-ка там запишу, что акт вот такого то числа. Роспись стоит? Вот она. Ага. Так, двенадцатое точка ноль точка две тысячи двадцать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 они свою структуру, которая находится на охране для этого помещения здания. Это судебный пристава. Нет выставки судебной власти. А кто вас вызвал? А кто вас вызвал? Мы то, что нужно, все, выяснили. Сергачев вызвал? Ну, я не знаю. У нас был вызов, да, определенно. определенный. Мы то, что нужно, мы сделали. Заявление восприняли. Все. Всего доброго. Благодарствую за До свидания. До свидания. Ну помню, понял. Слушай. Это не я. Я живой мужчина хозяин Минианто. Ну, допустим, так. Смотрите, поступило сообщение о том, что вы находитесь в здании мирового суда, то есть, без маски, а также... На есть... мне сейчас надета маска? Да, сейчас вот, никаких вопросов нет, никаких нарушений нет со стороны вас. То есть мне нужно вас опросить по данному факту, то что вы с какой цели сюда пришли, и все, в принципе, на этом у меня к вам никаких вопросов нету. В принципе, с вашей стороны никаких нарушений нет. Пожалуйста. Факт. Угу. Почитайте. Так, смотрите. Ну, в принципе. Угу. А у вас где а, повестка? А мне не выдали повестку? А, мне какой? ничего не прислали. А откуда вы узнали? сайта что? суда. У нас так суды работают. Угу. У вас что? В Вти... <свят> Нет, на сайте суда. Угу. Хотите, покажу на, на Итак, телефоне. Я сейчас э, поражу в объяснении. У нас так э, работают это, суды их тихорят. Угу. Видео-то смотрели? Три дня назад. Нет. Не смотрели? Нет, времени нет. Да ладно. А что за видео? Так. Ну, посмотрите. У вас будет паспорт? Для, для чего? Же. Ну не давно переставки, не спрашивал. А что за объяснение? Ну, По объясню. поводу чего? По поводу того, что вы с какой целью сюда пришли. Я же вам дал объяснение. Вот. Ну это вы, собственно, ручно написали. В качестве акта приложите и все. Ну, то есть вы отказываетесь, да, мне давать объяснение? А если откажусь, что будет? Ну это ваше право. Я не отказываюсь. Я вот говорю. Вот мои объяснение Хотите, роспись поставлю живой так, сейчас, секунду, <клышко> <клышко> А вас кто прислал? Сейчас, секунду. Вас <клышко> Для чего? Мне данные заполнены. Объяснений-то нет. Вот же. Вы отказываетесь, не отказать, нет. Скажите. <клышко> что вы где-то я, я вам еще раз повторяю, вы отказываетесь, давайте объясним. Я не считаю нужным, вот акт есть, уже про то, все расписано, приобщите вы и все. Я с этого акта отражу все сюда и это так приложу материалы. к угу. Хорошо? Это вот просто... Вы мне сначала разъясните, от кого поступило сообщение. От кого именно я не могу, то есть, это с нам... Как ты не можешь? Э, фамилию сказать, назовите, нет, фамилию. Я вам этого не буду говорить. Как почему-нибудь. На вы нарушайте мои права. Я не нарушаю ваши права. Я имею право знать. Э, смотрите. Кто заявил-то? Вы отказываетесь? Кто заявил-то? Я вам еще раз повторяю. Вы отказываетесь? Я вам еще раз повторяю. Вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. вам. Ну, замечательно. А почему я должен какие-то объяснения давать, если я не знаю, кто на меня заявил? И по поводу чего? Какая разница? Как то какая разница? Звонит, а звонит он на них. Да. Вы отказываетесь, нет? Я не От чего отказываетесь? с вами устраивать полемику? Так вы устраиваем. устраиваете полемику? Я не устраиваю. Устраиваете? Я приехал, чтобы вас обратить, обратить. За кто заявил-то? Я вам еще раз говорю. Я имею право знать. Сообщите Фамилия? Вы с какой целью сюда прибыли? А может, я хочу за заложенный донос на него на этом? я еще раз Сообщение. Вы с какой целью прибыли? Вот так. Я вам поясняю. Тут все написано. Пришел на, на судебное заседание, якобы судебное. Угу. Дальше, дальше не по сперва, тексту. Так они всегда так делают. Повест... Ни повестку ничего не присылают, ни, зв... у ни у вас звонков, ни э... письма. Ознакомление будет 15 числа. Это кто вам сказал? Я вам говорю, мировой судья сказал. Вам сказал? Да. А вы с ним созванивались? Я вам говорю, что... что мировой вы с Татьяной было, Романовной что, общались? У вас ознакомление по материалу будет 15 числа. Так пускай бумагу выдадут. Вас уведомят, скорее всего. В смысле уведомят? Уведом... Как уведомить? Также через сайт? Либо по почте придет уведомление. Так пускай письменно выдадут. По какому делу? 15? И по какому делу? Что там вообще? Что за дело-то? Номер дела. Пускай повестку официально выпишут. А, ну хорошо, я тогда привожу, если вы отказываетесь, от дайте э, объяснение. Я привожу это. Прикладывайте? Материал. В принципе, все, у меня вопросов нет. А. Так а, а вот, ак, а а акт. зафиксированный, и полиция приезжала. Полиция выходит. Кирижанов даже приезжал. Кирижанов вышел. Приезжал. А он заходил? Я, я не А почему да, да, да, а да. он приходил? Не привезли, привозили кого-то. А. На, ну, на, патруле, на патруле, значит, работает. Ну да. А. Кому интересно, смотрите, вот надзор канал. Жму вам руку за человеческое отношение. Благодарствую. А вот тем, кто вызвал полицию, им воздастся от Творца. Я в это верю. Искренне благодарствую. До свидания. Так надо. Чтоб сразу видно было. Он видишь, они прибежали, они думали, я один. А когда увидели, что у нас четверо, пятеро. Так, ну что, на заседание не пустили, сказали в закрытом режиме. Упрощенка. Ну, типа, заседание сегодня не будет. Вызвали наряд полиции. Якобы мы там без маски ходим. Наряд полиции приехал, старый знакомый с налоговой И это сказал: что типа тут все нормально. Вот Приехал тот же Виктор. Владимирович Стыцюк, который меня в психушку возил. И при этом говорил, что это, мы не в психушку едем и так далее. В общем, я ему сразу отвод заявил. И это. Составили акт, что нарушили это право, доступ к правосудию, право на защиту. И. Написали сообщение о совершенном преступлении в отношении приставов, что это не пускали на здание. Отказали в доступе к информации. Это 140-я статья УК РФ. Так, что еще? Ну и все, в принципе. На этом все закончилось. Вик, Виктор Стецюк уехал. Я ему, я ему вот этот акт, копию акта вручил. Все. Всем благодарствую. Следите за новостями. Скоро будет видео.